Всем привет! Сегодня у нас очередное путешествие по красивым местам Испании. Может, люди, которые здесь живут, они все знают, они владеют языком, но они хотят приехать в зону и сами дикарем уехать туда-туда. Машина наша стоит здесь. Гуляли мы сегодня в эту сторону. Здесь дальше обрывается карта. А сейчас мы прошли сюда. Вода выглядит как будто очень. Температура очень холодная. Дна не видно, но я думаю, что она очень полезная. В принципе, местечко небольшое, и малое кто о нем знает. Такое скрытое между горами. Таня, скажи, где мы находимся. Мы находимся в Сеи. И местечко, которое мы сейчас будем искать, называется Фонд Майор. Это подземный источник с чистой кристальной водой, где мы никогда не были. Идем. Идем. Фонд Майор. Айнтанэнда Он закрыт. В связи с вирусом. Есть тропинка, по которой можно пройти, если жители не знают, правильно? Ну что, это шабо уже давно сделано, не знаю. Никто, у меня есть да? Да, да? Да. Обычно там можно пройти, но из-за вируса закрыли. Да, кстати, может быть, если сюда, нам здесь не понравится, мы можем вернуться на водохранилище и э, на, найти... Какие ягоды! Давай сорвем! Осторожно, здесь яма. Смотрите, крапинка по той стороне, вон она можно перейти. Давай, давай, давай. Осторожно тут. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Да, значит, все-таки нам надо сторону. Идем обратно, там нет спуска. Вот сейчас тут за углом был спуск. Ай, какой колючий! здесь полно. Пойдем дальше посмотрим, что будет. Это здесь кто-то специально косил, чтобы можно было вокруг пройти или к своему участку подойти? Спасибо. Это хорошо, что мы с собой еду на пикник не взяли. Да. Синий виноград. Мы виноград нашли. Вот он, типа укроп. Пенхель, да, называется? Очень полезная травка. Но это не то место, в которое мы должны были сегодня прийти. То место закрыто из-за ковида. Поэтому будем наслаждаться тем, что имеем, где мы смогли пробраться. Ну что, будем купаться? Может быть там дальше есть еще место, где можно точно так же. Через кусты никто не пойдет. Она заканчивается да. или как? Она а вон еще дорожка, куда можно пройти дальше. Очень красивое место отсюда сфоткаешь. Вот именно там, где я стою. Там еще один мостик. Смотрите, какие обалденные места. Очень, кстати, напоминает по ландшафту монастырю де Педро, местечко, которое находится в провинции тируэль с водопадами и водными речками. Отсюда 400 километров или 300. Смотрите, как здесь красиво, как будто в джунглях. Такие деревья интересные. А особо... мостик будет еще два. Красивые места, да, обладаемые? Но все мостики сделаны такие. Это же кто-то местные делали это все, чтобы можно было здесь ходить и... Наверное. Я а больше не Я бы купалась бы, я бы села бы. А будут здесь есть? Да? Конечно. Воду, ноги помочить хотя бы. Видите, там на ту сторону уже переходили. Сейчас, да? Ну когда мы подошли? Может там дальше еще можно? Мы потихоньку пошли вперед. На ледяная. По ощущениям, точно такая же, как в, в Алгаре, Pointes de Algar. Она... Ну, освежает. Супер. А, точно, рак. Дети, рак! Опа-на, это значит, чистая вода. Вон, красный, вон. Мы вернемся, перекусим возле машины и потом поедем купаться в этот Амадорио. Если ничего не и... надо... Искупались и пошли... В принципе, сейчас посмотрим. Там, где ты сейчас стоял, это же какая-то бетонный какой-то порог. Нет, для чего-то был сделан раньше, нет? Нет, только у водой. Если здесь озеро, а то место, которое было закрыто, значит, это еще дополнительно, помимо того, еще и это. Просто мы в похожие места ездили за 400 километров, а они думаю, у нас тут совсем рядом находятся. Помнишь, место называется Антиньент? Похоже очень и очень далеко, а оно здесь рядом. Что-то напоминает это живет в районе. <свес> да, Что-то напоминает, знаешь, что из детства вот... Давай, <свес> <свес> сколько жуков на листе! <свес> Континент есть такое местечко, очень похожее. Оно находится от нас, наверное, 150 километров. Очень похоже на это. Похоже? <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> Дай мне руку, пожалуйста. Какая классная вода. Когда жарко, знаешь. Таня уже, Таня уже убежала, уже пятки сверкают. Какой, -то Какой -то пошел. Пошел. Там, главное, что мы нашли это место. Здесь были раки. Здесь были раки. А, вон. Вон рак. Смотри сюда. Макс, снова? А есть чем? Он может укусить. Не, да. Макс, Сейчас. Скажи Ты знаешь, что это? Они понравились мне. А кто ему открыт? Может быть, что? -то... Кстати, там довольно глубоко, смотри. А -а -а. И не знаю, что там живет. Опа спасибо. По и... а, да, да, да. а вот здесь да держите бутылку здесь вкусно пахнет какими-то цветами не почувствовали да. что-то где-то цветет а вот это они и есть на понюхать по-моему вот эти цветочки пахнут сейчас чем поиски капитана Гранта? Сейчас мы посмотрим. я думаю, что это не то самое, понимаешь? Да? Э, Поднимать. Подожди, смотри, смотрите. Так все-таки здесь можно купаться? Мернула. Да. А? Между камнями мернула. Там такая глубина. Нет, там мелко. Ну, там, там люди, видите, если бы там никого не было, мы бы могли. А там куда? Мы там все не поместимся, там слишком мало мест. А, там глубоко, да, под камнями. Сейчас она сейчас нырнет, просто слишком холодная вода. Опа, ты поплыла. поплыла. Ледяная вода, на самом деле. Если кто-то хочет приобрести себе недвижимость в таких прекрасных, экологических, чистых местах, звоните нам, поможем. Мы должны его увидеть, даже если оно закрыто. Да, Я слышала об этом водопаде, что это кристально чистая вода, и что там нельзя купаться с собаками. он большой как Нет, это небольшое водохранилище. И, по-моему, это вода либо с гор, либо это источник подземный. Владелец этого природного источника Аюнтамента. Ну вот. У нас произошел пикник, мы перекусили с новыми силами идем в запрещенное место, ради которого мы сюда приехали и до которого мы все еще не дошли. Там кто-то ходит. Там, значит, есть все-таки тропинка. Да, но она идет по воде. Да, да, пойдем поверх. Значит, все-таки под этим мостом можно было пройти с той стороны, но здесь попроще. Там должно быть с квадратной формы какой-то резервуар воды, в котором можно купаться. Так что ждем, когда откроется все после коронавируса и приезжаем сюда на целый день. Конечно. Я сейчас посмотрю, что здесь. Так он месяц? Mm. Это какая то впереди. Там Значит, там. Мам да, обратно, он, мам. Машина наша стоит здесь. здесь? гуляли мы сегодня в эту сторону, здесь дальше обрывается карта, а сейчас мы прошли сюда, мы находимся здесь. И вот здесь зона барбекю, то есть это вот здесь наверху получается. И дальше речка пошла дальше, то есть она еще очень далеко идет. И если купаться нельзя здесь, то купаться можно дальше где-то здесь, и речка идет в ту сторону. Ну, смотри как Ребята, да. Ага. Вода выглядит как будто очень, температура очень холодная. Дна не видно, но я думаю, что она очень полезная. В принципе, местечко небольшое, и мало кто о нем знает. Такое скрытое между горами. Что все-таки это подземный источник? Потому что мы были в похожем водоеме, и там каждый... В 12 часов обменивается вода из-под земли, источник. Вот там точно так же шли пузырьки, как и здесь, из-под земли. То есть, значит, все-таки это подземный источник, а не горный. Закрыто на совесть людей из-за ковида. Кто-то считает, что можно купаться, кто-то нет. У кого есть совесть, тот не купается кебана для цветов. Может быть, здесь, здесь свадьба какая-то была? Значит, едем сейчас в обратную сторону, точно так же, как мы ехали. До моста, до водохранилища. Сворачиваем резко на дорогу вниз. Мы там ни разу не были, но там стояло много машин, и там, значит, можно купаться. И посмотрим, как там берег, как вода. И заодно для себя узнаем. На следующие выходные можно ли приехать туда с каяками? Потому что информация в интернете есть, что разрешено. И, кстати, еще одна интересная штучка насчет этого Эмбальса де Мы проезжали бар, ресторан, кафешка, она прямо с правой стороны была у нас. Называлась ресторан-то Пантон. В интернете написано, что в этом баре можно купить э, билет, лицензию на один день на рыбалку, на этом, на этом водохранилище, да. И заодно узнаем, есть ли где-то спуск для каяков, потому что это намного ближе, чем ехать в Водолес. И если брать, например, разрешение на рыбалку, то, я не знаю, эту рыбу, наверное, по логике нужно отпускать, да, когда ловишь. Но все равно, и там я прочитала, три вида рыбы ловятся. Карпы, вводятся э, карпы, Какая-то еще, еще какие-то два для меня незнакомых вида. Ну, в общем, три вида рыбы есть там. Кстати, мы в прошлый раз же были в Гвадолесте. Я не знаю, Таня рассказывала тебе, нет. На этом водохранилище роланд встретил своих ребят, знакомых грузинов. Они туда приехали на рыбалку. И ничего не поймали и сказали, что в Гвадолесте водохранилище вообще рыбы никогда не бывает. И они сложили удочку и поехали сюда вот на это водохранилище и сказали, что всегда на это очень много рыбы. Может, люди, которые здесь в Испании живут, и они все знают, они владеют языком, но они хотят приехать в зону и сами дикарем уехать туда-туда. Места, возможность, там, не знаю, каяки, рыбалка, купание в источнике. Потом в интернете почитаем, что в себе содержит эта вода, то есть лечение от каких-то болезней. В следующий раз поедем. Есть еще одно красивое интересное местечко. Горные картины, рисунки, как древних их, правильно, людей. древних людей, да. Когда-то рассказывали, что до этих рисунков все было наполнено водой. И сколько там тысяч метров над уровнем моря эти рисунки? Не, не знаю, очень много, но сейчас мы ходим по дну. Да. <laughs> То есть как бы... Кстати, насчет палаток. Вот в таких местах красиво очень можно заночевать с палаткой, но вроде бы нужно брать разрешение в местной мэрии на то, чтобы ночевать с палатке. Я не знала этого. Я думала, что можно спокойно приехать, распить палатку и наслаждаться природой. А но хотя нужно еще у кого-то разрешение вставить. Хотя в таких местах, может быть, никто никогда не увидит, но не зря здесь камера стоит. Возможно, Возможно. <laughs> тоже поэтому были случаи. собаку держит, как на руках. Вот смотри, видишь, как он их. А? Да. Потому что неприятное одно хамное, наверное. Все равно мне здесь больше нравится, чем на море. На море много туристов, здесь спокойней. И нет больших волн. Иногда на море приезжаешь, там такие волны, что опасно даже купаться. Остаемся здесь или идем туда, до моста? Туда пошел? Там чище вода, да? Как Я это здесь выглядит? хочу. в а, этом, кстати, водохранилище намного больше рыбы, чем водохранилище Гвадалеста. По цвету, Миш, водохранилище, это по сравнению с водохранилищем Гвадалеста, оно менее голубое, менее цвета туркеса. Оно как бы всегда выглядит таким небесного цвета, а это всегда такой более цвет морской воды, а не озерный. Хорошо, пока солнышко есть, но у нас поводят за горы. Так что мы должны в искупаться. Там девушка ловит рыбу, повторяем, одна.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 Necesitamos una licencia. ¿no? La licencia tarda un poco en tramitarla, pero yo puedo gestionarla y puedo daros una solicitud de licencia mm. provisional. El lunes yo ya tendría la licencia. Ya os la remitiría por, por, por, por WhatsApp. Ah, entonces, si queremos el domingo, tenemos que hacer antes. ¿no? antes. Eh, convendría. ¿El ¿Domingo a qué hora queríais venir a pescar? Desde 11, sí. Desde 11, bien. Pues desde 11 pues pasar por la oficina a las 10 de la mañana. El domingo. Y, me ¿sí? el domingo. y en media hora lo hacemos todo. El pescador, necesito... ¿Pero la... dónde está la oficina? Eh, ¿Orcheta la conocéis, el pueblo? Sí. ¿Eh? sí. ¿El bar Gregorio? No, pero buscamos por bueno, el pero, Ahí tenéis, calle Barranquilla y Pasáis por el pueblo sí. y la última calle del pueblo, la última casa del pueblo, Bajáis si bajáis a la derecha, sí, a la derecha hay una palmera grande, a 30 metros de la palmera, a la derecha hay una uh -huh. oficina con un cristal, una vitrina de dos metros y medio, con fotos de peces. Pero los domingos está abiertos. El domingo ah. estoy a las 10. ¿eh? Ah. Es calle Barranquet, calle Barranquet dos. número 2, sí, y ahí está vale. el teléfono. El mail el teléfono no vale. de, de usted? Es el teléfono del, sí, es el mío, es el teléfono del club. ¿eh? Vale. Para cualquier cosa podéis llamar ahí y se os atenderá ¿eh? Vale. Entonces, 36 es licencia y... 35 euros y, es la licencia para un año para y 18 persona. para un día. Después, si venís otro día, ya tenéis licencia, son 18 euros. ¿eh? Vale, y, y mira, si queremos dos familias, ¿tenemos que comprar dos licencias? Si son o, dos pescadores, sí, sí, dos depende licencias. Depende cuántos pescadores. La licencia es para el pescador y sí. el ticket es para el pescador. Vale. El sí. pescador, ¿cuántos pescadores hay? Usted, si le acompaña... Y no pesca, pues no es pescador, entonces no sí. tiene. si coña las cañas pescador, entonces necesita licencia. Vale. ¿Sí? Una pregunta más, para usar los kayaks por aquí, tenemos que no, tener no, algún permiso. No, no. Ningún elemento flotante está autorizado, incluso el baño tampoco está autorizado. Pero no como no está señalizado, pues ahí la gente. Pero esta mañana ha estado la sanidad y la guardia civil y ha levantado toda, toda aquella parte, y ha levantado a todos que se fueran. Porque había club. gente con kayaks por ahí, ¿lo viste sí, esta mañana? Sí, no, sí, se sí. Puede. no se puede. En los kayaks están todos elementos flotantes. Ajá. Está prohibido porque allí hay una señal que hay un, un mejillón, dame mejillón cebra, Ajá. que eh, es contaminante de aguas. Este mejillón en aguas dulces se prospera y los conductos Ajá. cría dentro y los y los uh, los tapona. Uh -huh. Entonces, el, el, en las aguas donde está nacido en este, cualquier elemento flotante es contaminante para otros sitios. Claro. Entonces está totalmente prohibido meter elementos flotantes. Uh -huh. Y el baño también, aunque la gente venga a bañarse. les voy a avisar ahora, uh -huh. porque además hay peligro. Hay muchos anzuelos, hay carpas grandes. Sí. Bueno, una cosa que la, la, la pesca es pesca y suelta. Los Entonces, no se si llevar, no puedes llevarlo. Hay llevar, pescarlos sí. y soltarlos. Uh -huh. Entonces hay gente que va con dos cañas, las deja, un pez grande coge la caña y se la lleva, la caña queda sumergida, el anzuelo queda uh -huh. dentro del agua con el hilo, una persona va, va nadando, se engancha y el año pasado tuvimos una persona que casi muere, porque se enganchó con un anzuelo. Claro. Eso es un peligro real. Y los anzuelos pueden estar donde sea, porque los peces se llevan la, las cañas. Aparte de que el baño, por ley, está prohibido. Y más por coronavirus ahora, también más. Кто должен выполнить это? В Сибири. Когда он пришел в маня, и уже устроил в зоне, но люди снова Нужно на на 135 евро, и потом еще 18 евро на человек. Две удочки. Но, а толку ловить и выпускать ну, А рыбаки всегда всех делают так? Да, То у есть... нас такая в Риге тоже так же делают. То есть, домой вообще ничего нельзя брать? Фотку. Фотка, это мама азарт, как ты её вытаскиваешь. Ну, если бы хотя бы можно было здесь пожарить, да, с собой взять? О, Даже нельзя купаться, сегодня утром гвардия Севиль приезжала, всех выгнала, а потом еще другие новые приехали. Это нереально постоянно, что купаться нельзя, потому что здесь большие карпы. В прошлом году, он говорит, человек чуть не умер, слышала, да? Угу. Что они крючки утаскивают, этими крючками человеку разодрал ногу там или что-то, ну, это, это истории, может быть, которые... Получается, <сёк> вообще даже купаться нельзя. Да. Ну, знаешь, у нас купаться. <сёк> видишь, а так, хорошо, что мы, это, что мы спросили. А то поехали бы потом... поехали бы с в да. воскресенье. А потом <сёк> что? Осталось что приезжала гвардейцы ВИК сегодня и Санидат, да? Ну, видишь, это так. Можно приехать <сёк> и... Батарея же закончилась. Можно приехать и на везение, ни на кого не попасть, а покататься. Но можно попасть. В следующие выходные планируем поездку в другие места, где все еще можно.